Спасибо большое. Добрый день, коллеги. Сегодня я представляю свою дипломную работу по курсу менеджмент по внутренним коммуникациям. Меня зовут Елена Шмидт. Я работаю в компании от АЛК ЭРА. Наша компания создана в 2018 году. Мы являемся логистическим лидирующим оператором транзитных контейнерных сервисов. Наша компания осуществляет транспортировку грузов в сообщении «Китай, Европа, Китай» в составе регулярных контейнерных поездов через территорию России, Казахстан и Беларусь. А нашей компании на данный, на сегодняшний день работает 165 человек. Нас не так много, но и не так мало. Мы растем, с каждым годом нас все больше и больше, и, так, и соответственно, я... А, про себя. Я работаю в компании полтора года. Я пришла... Моя должность звучит как главный специалист по внутренним коммуникациям. Я подчиняюсь напрямую директору по организационному развитию. Это мой, мой наставник, мой учитель. Я пришла из другой профессии, поэтому этот курс для меня был очень полезен. Значит... По, что касается тех проблем и задач, которые я ставлю для себя в проекте, в обучении. В первую очередь, это укрепление корпоративной культуры и сплочение команды. Это важно, потому что, так как мы, 80% сотрудников до сих пор у нас работают на удаленке, и поэтому вторая цель для нас – это улучшение качества процессов между департаментами. Какие задачи? Задачи передо мной стоят, как проанализировать каналы коммуникации, потому что никаких статистик и опросов нет, развивать каналы коммуникации. Вести регулярные опросы по оценке вовлеченности и удовлетворенности сотрудников по работе внутренних коммуникаций, и запустить канал обратной связи, так как а, канал обратной связи отсутствует, и доработать корпоративный портал. А, наши основные... А, так, я немножко сейчас расскажу да, сначала про целевые аудитории. И, да, и дальше пойду по проблемам. А, значит, целевая аудитория у нас, я выделила для сейчас 4 целевой аудитории. Это руководители департаментов, высшее руководство, мужчины, и женщины, которые работают в компании практически с основания. И основные каналы коммуникации для них это электронная почта, корпоративный портал. Это дополнительный канал коммуникации. Какие проблемы у нас есть? Это отсутствие, наверное, обратной связи по, по к, к подчиненным, так, правильно сказала, и они, а, за, за, их задача это, конечно, основное, принятие основных решений и спуск их вниз, в следующую целевую аудиторию, которую я выделила, это начальники отделов. Это важная целевая аудитория для нашей компании, так как руководителей у нас примерно 50%, руководителей 50 сотрудников. Это мужчины и женщины разные, с разным опытом работы от 1 от до 7 лет. Основные каналы коммуникации для них – это также электронная почта и корпоративный портал. Также дайджест, который выходит у нас раз в неделю с основными новостями и событиями, которые происходили в компании. Третий канал коммуникации для нас – это специалисты. Это сотрудники, которые... и ну, двигатели, двигатели процессов а, раз, разным, с разным опытом работы, разные категории возрастная. А, проблемы для них а, – это, это, опять же, отсутствие обратной связи а, от начальников. И основные каналы коммуникации для них – это электронная почта, корпоративный портал и тоже дайджест. Ну, про, скажу еще также про четвертый канал, четвертую целевую аудиторию, это диспетчеры. Это небольшая часть сотрудников, их около 20 человек. Это люди, которые имеют, сотрудники имеют удаленный, не удаленный, извините, сменный график, соответственно, у них небольшая вовлеченность вообще в процессы, у них и вовлеченность, и, не, и маленькая осведомленность, потому что у них нет, личной электронной почты. У них есть общий электронные чат, электронная почта общая на отдел. И они снова работают в мессенджерах. Туда, это, то есть тот, тот канал, который недоступен для сотрудников, для специалистов. Какие основные проблемы я могу выделить? Так, секундочку. Который, основные проблемы, которые я могу выделить э, и разрабатывать в 2023 году. Это отсутствие канала обратной связи. Значит, проект я называю «Запуск канала обратной связи». Какие задачи передо мной стоят? Это провести опрос вовлеченности среди начальников отделов и специалистов, и диспетчеров. То есть это будут три разных вопроса а для того, чтобы понять вообще, какие каналы у нас работают и вообще, что, что сотрудникам интересно, что их волнует, с чем мы можем помочь. Также запустить телеграм-канал для неформального общения по разным темам. Канал запускается потихонечку, пока, пока еще не работает, посмотрим, как будет дальше. Так, запустить на корпоративном портале кнопку «Вопрос-ответ» или «Ящик обратной связи». Название еще не придумали. У нас есть вопрос-ответ генеральному директору. Можно задавать анонимные вопросы, можно прямые вопросы задавать, но это непосредственно отвечает только директор компании. А мы хотим запустить вот кнопку «Вопрос-ответ» для того, чтобы понимать, кому... У, у кого какие вопросы, проблемы есть, и, и, и, и не только к директору, чтобы можно было обращаться. И запустить проект Random Coffee. Этот проект поможет наладить коммуникацию для, между сотрудниками и вообще связывать сотрудников из разных отделов. Как так, так, так, так. А, И вторая ключевая проблема, которую я выделяю для себя, это отсутствие информирования об изменениях в работе отделов, отсутствие удобного пространства для поиска регламентов, процедур работы департаментов. Свой проект я назвала «Не спрашивай, найди и почитай». Что, какие задачи стоят передо, передо мной? И провести опрос среди сотрудников, опять же, по целевым аудиториям среди начальников отделов, среди специалистов и среди, естественно, конечно же, руководителей департаментов. Проинформировать сотрудников о изменениях в работе отделов посредством презентации. Что я имею в виду? Сейчас, на данный момент, у нас все обновления, которые происходят в положениях или в процессах, в регламентах, они происходят... Через 1С, то есть мы при, получаем уведомление а, о том, что обновилась что-то обновился а, какой-то а, про, а, как, проект, не проект а, обновилась процедура, но дальше много букв, и, в общем, никто не понимает и, и, или вообще не читает даже до тех пор, пока не придется столкнуться с этим в работе. Соответственно, а, я бы хотела... А, про, собрать рабочую группу по отделам, и чтобы они готовили презентации и рассказывали об изменениях посредством презентации. Также необходимо доработать корпоративный портал. У нас корпоративный, на корпоративном портале есть возможность завести различные папки для департаментов, и туда уже самостоятельно сотрудники будут сотрудники департаментов будут вносить изменения, презентации, и, и это поможет как бы легче сотрудникам, специалистам, легче найти необходимые им документы или процедуры и работать по, по процедурам. И также хотелось бы ввести день знаний. это... Мероприятия, которые, ну, не мероприятие, проект, который будет, э, тоже будет создана рабочая группа по департаментам, и мы будем рассказывать, мои сотрудники будут рассказывать про какие-то э, какие новые проекты, которые на данный момент у них есть в компании, либо делиться экспертизой, э, либо рассказывать, вообще просто можно будет рассказать какому-то специалисту про э, свою работу, и тем самым мы сможем понимать вообще настроение и процесс работы в других отделах. Так, так, так, не щелкается, Сейчас загрузится, не знаю, что вы видите. Так, у меня пока целевая аудитория. Вот, нет, проскользнула. Так, план мероприятий, в общем, я быстренько расскажу. План мероприятий про проект, реализации проекта запуска канала обратной связи, это, конечно, придумать название такое яркое, разработка, IT-решения для внедрения, это на портале, потому что я вижу это как развитие коммуникации на портале, потому что это самый главный у нас канал коммуникации в компании, и э, добавить кнопочку, значит, настроить отправку уведомлений, э, скорее, основным получателем информации буду я, э, уставить регламенты по срокам получения ответов, это касается это, департаментов, в которые буду, я буду перенаправлять вопросы. Провести обучающий курс, небольшой обучающий курс с ректорами департаментов, как правильно давать обратную связь и провести коммуникационную кампанию среди сотрудников, рассказать, что, что, рассказать о том, что это возможно, что, это во-первых, это может быть анонимные вопросы, вопросы и о том, что вообще есть такая возможность есть. И так... И, и все здесь. А, дальше. По плану мероприятий, по результату проекта «Не спрашивай, найди и почитай». А, провести опрос со среди сотрудников до, для выявления сложностей при работе с другими департаментами. Я имею в виду сотрудников, специалистов и начальников отделов. А, направить результаты опроса в соответствующий отдел, ну, то есть распределить вопросы и направить в отдел, получить на них ответы, установить регламент по срокам для подготовки презентации по проблемным темам, запустить курс онлайн-встреч для разъяснений процессов работы отделов, это, как я говорила по презентации, и на корпоративном портале настроить папки для каждого отдела, это я уже говорила, и включить в информацию об изменениях в документах, в еженедельный дайджест. Итоги проекта. Я вот почему-то не, не прописала здесь значит, задачи, которые, которые, я надеюсь, по, получится у нас решить. Значит, по запуску канала обратной связи, это выявление слабых сторон каналов коммуникации, в первую очередь, вовлечение сотрудников в проекты внутренних коммуникаций, повышение кан эффективности каналов внутренних коммуникаций и, конечно, больше узнавать про жизнь и интересы сотрудников. По я, я, я не знаю, вы меня не слышите? Я все в порядке. Я продолжать? Так, никто не говорит. Так, итоги проектов, проекта. Не спрашивай, спасибо, коллеги. А, не спрашивай, найди и почитай. Значит, ой, это я не рассказала, проверку результативности, извините. А, так, значит, мы с, сبرя, по запуску канала обратной связи мы будем считать количество обращений до запуска, и через три месяца после запуска, собирать статистику обращений по темам, тем самым мы выявим, какие отделы, в каких отделах наибольшие сложности возникают при работе с какими отделами. <с и вообще провести опрос сотрудников по работе этой кнопочки обратной связи, им нужна ли, и помогает ли, получают ли они нормальные ответы на свои вопросы, и также провести среди руководителей департаментов... Uh, тоже онлайн-встречу, опросы на, на выявление сложной стейкой, которая возникает в процессе передачи обратной связи. Uh, итоги проекта «Не спрашивай, найди, прочитай» uh, – это, в первую очередь, ускорение рабочих процессов, улучшение коммуникации между департаментами. И uh, также, надеемся, увеличить число пользователей, пользователей портала за счет того, что документы будут все в одном месте. Uh, и, значит, результативность, проверка результативности – это провести опрос среди сотрудников, явление сложностей э, при работе с другими департаментами э, и провести встречи с отделами, узнать, вообще помогло ли в их работе вот это объединение информации в одном месте и, э, и узнать, как часто вообще это с, с, с к ним с запросами э, и запросами, с вопросами и с разъяснениями после запуска uh, вот этого проекта uh, с презентациями. Uh, <coughs> так, команда проекта у нас небольшая. Это я, главный специалист по внутренним коммуникациям, директор по организационному развитию и IT-департамент.